Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский федеральный университет посетила всемирно известная компания «Тримбл». КФУ представила разработки на выставке «Нефть, газ, нефтехимия». Представители Казанского федерального университета выиграли гранты на одном из масштабных молодежных форумов. В Казанском федеральном университете состоялось традиционное утреннее совещание с руководящим составом в режиме онлайн. В начале мероприятия проректор по научной деятельности Денис Нургалиев вручил дипломы гражданам Ирака. Диплом кандидата юридических наук получил выпускник аспирантуры кафедры конституционного и административного права юридического факультета Абдуларида Джафар Насер, а также выпускник аспирантуры кафедры системного анализа и информационных технологий Института математики и механики имени Лобачевского аль Аркан Мохаммед Али. Наши выпускники, выпускники Казанского федерального университета, сегодня работают по всему миру. И очень приятно, что они получают такие высокие степени, кандидата, доктор наук. И я думаю, в будущем они займут очень высокие посты в этих странах. И у нас наша дружба еще усилится. С визитом в Казанский федеральный университет прибыли представители всемирно известной компании «Тримбл». Партнеры КФУ представили вузу новое оборудование. Какое узнаете в следующем сюжете? В Казанский федеральный университет прибыли представители компании Trimble, наиболее известный как разработчик и мировой лидер внедрения технологий GPS. В этот раз поводом для встречи стала передача нового оборудования в дар Казанскому университету. Компания Trimble производит одни из лучших в мире приборов. И так уж сложилось, что вот мы с ними вот давно дружим, они нам помогают в учебном процессе. Постоянно мы получим от них подарки, как вот сегодня же, да, они вручили нам самый новейший спутник, спутниковый, значит, прибор спутниковый Р10. Вот очень хороший прибор, суперсовременный. Но используя эти приборы, мы обучаем студентов, проводим научные исследования, даже проводим какие-то хоздоговорные работы. Компания «Тримбл» и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве еще в 2013 году. В его рамках компания предоставляет университету скидку на закупку оборудования, а часть новых технологий и программного обеспечения передается университету безвозмездно. Лилета Липова, Ленардо Влетяров, Универньюз. КФУ занял третью позицию в 11-м народном рейтинге российских бизнес-школ, составленном порталом MBA в Москве и России. Рейтинг основан на оценках выпускников программы MBA и Executive MBA. В этом году опрос прошли 1260 выпускников 2016, 2018 и 2018 годов выпуска из 52 бизнес-школ различных городов России, в том числе и Казани. В шорт-лист прошли 34 бизнес-школы. А теперь другим новостям. Казанский федеральный университет выиграл конкурс на создание научно-образовательного центра мирового уровня по нефтедобыче. В проект вложит порядка 4 миллиардов рублей. В создании центра примут участие и другие вузы, имеющие приоритетное направление в области нефтедобычи. Но Казанский федеральный университет возглавит деятельность всех организаций, участвующих в создании центра. ВУЗ также тесно сотрудничает с зарубежными нефтедобывающими компаниями, поэтому является одной из ключевых организаций в сфере нефтедобычи. А 2 сентября ВУЗ представил новейшие разработки в этой области президенту Татарстана Рустаму Мениханову в рамках нефтегазохимического форума. Все подробности – далее.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 Продолжается прием заявок на участие в конкурсе на соискание Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых 2020 года в области экспериментальной и теоретической физики. К участию в конкурсе приглашаются аспиранты и ученые в возрасте до 35 лет. Подробную информацию можно получить по телефону 8 905 021 2280. А теперь другим новостям. Представители Казанского федерального университета вновь выиграли гранты на одном из самых значимых и масштабных молодежных форумов. О том, какие проекты победили и где они будут реализованы, смотрите в нашем сюжете